Всем привет! В эфире «Универньюз». О самых интересных новостях студенческой жизни расскажу вам я, Олег Кашин. Сегодня в выпуске. Ректор КФУ встретился с послом Испании. Каким был Казанский университет в самом начале Великой Отечественной войны? Атмосфера праздника футбольные фанаты полюбили Казань. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл посол Испании. Каковы предложения о сотрудничестве с обеих сторон, вы узнаете прямо сейчас.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 Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ защитила свою дорожную карту. О том, какие изменения ждут высшую школу, смотрите далее. 20 июня в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась защита новой версии дорожной карты развития. Студентам, преподавателям руководства вуза ее представил директор высшей школы Леонид Толчинский. В свое выступление Леонид Толчинский начал с обращения к опыту зарубежных партнеров не только референтных вузов, таких как Лондон Университет, но и крупных медиа со всего мира. Это необходимо, чтобы понять, в каком направлении развивается сегодня глобальная медиасреда.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 Важно ли изучать иностранные языки? И почему в современном мире этот вопрос становится еще более актуальным? Об этом говорили на международной конференции, которая прошла в Казанском федеральном университете. О роли языков говорили в Высшей школе иностранных языков и переводы Института международных отношений Казанского университета. Состоялась 11-я международная научно-практическая конференция «Иностранные языки в современном мире».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 22 июня в России пройдет День памяти и скорби. Ровно 73 года назад в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз. Каким был университет в годы войны и чем занимались студенты в нашем следующем сюжете?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 Have a great experience, first time in Russia. People is super nice. Everybody is friendly. My first World Cup, but uh, but Russia in general has doing an amazing job. For great job for organizing this. It's beautiful. There's a lot of churches, different religions. It's a beautiful city. Some people are genuine, are generous. People laugh, people. people are welcoming. I love everything about it.